с днем рождения Петра Первого, но и 1100-летием принятия ислама. Вроде бы разные события, которые отличают э, такой временной разрез: 300 лет, 1100 лет. Но они очень друг другом взаимосвязаны. На самом деле, вот, если даже возьмете такой пример, мы говорим 350 лет Петру Первому. А в этом году исполняется 300 лет, как Петр I бывал во время своего похода на Персию на территории Болгара, посетил и увидел большой минарет и благодаря этому принял первый указ России о реставрации памятников. А если мы свяжем и с тысячелетием ислама, в этом году Республика Российской Федерации проводит большое количество мероприятий. И вот это взаимодействие, взаимодействие Волжской Булгарии, э, мусульманства, э, православия и темы, которые с нами связаны, это в первую очередь империи и их роль в развитии цивилизации. Вообще, в мировой исторической науке тема цивилизации очень широко развернута. И у нас, скажем, проводится большое количество мероприятий, связанных с ними. Но вот то, что приурочено и связывается непосредственно с тем механизмом, который развивает эти цивилизации, на самом деле, за период, ну, возьмем, с третьего тысячелетия, по сути, более около пяти тысяч лет, как развивались эти империи. Более 60 мегаимперий на сегодняшний день известно. И вот здесь это взаимодействие, оно как раз показывает ту э, мировую историю, в которой мы активно участвуем. Да, известные империи, такие как, скажем, Персидская империя, Османская империя, Э, империи, которые э, британская, российская, австро-венгерская, можно их перечислять, но их не так много. Но благодаря, благодаря этому появились целые цивилизации, которые существуют и сегодня. Китайское около пяти тысяч лет, да? Российское государство, которое мы отмечаем более тысячи, вот недавно буквально президент, Российской Федерации Владимир Владимирович Путин побывал в Новгороде, месте, где по сути родилось российское государство. российское государство. Я рад, что мы сегодня с вами начинаем нашу конференцию, и во многом это удалось благодаря тому, что наша конференция проводится в рамках гранта, которое выделено было по линии российского исторического общества. Поэтому я с удовольствием предоставляю слово председателю управления Российского исторического общества Могилевского Константину Ильичу. Пожалуйста. Спасибо большое, Рафаэль Мергосимович. Уважаемые коллеги, доброе утро. Я сразу должен поправить, конечно,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 Ознакомился с программой и вижу, насколько она серьезна, насколько большое количество уважаемых специалистов собрались в Казани. Я хотел бы пожелать конференции успешной работы, а всем ее участникам всего самого доброго. Спасибо. Спасибо большое, Константин Ильич. Я думаю, вот то, те сроки у нас, мы работаем три дня, они как раз будут наполнены э, тесными взаимодействием наших ученых. И самое главное, то, что мы к этому активно привлекаем наших аспирантов, магистрантов, и это взаимодействие, я думаю, поднимет тему империологии и цивилизации на тот уровень, э, который будет и дальше развиваться. Мы надеемся, что тема эта, приуроченная там к разным событиям, тема империи, будет и дальше э, в той или иной форме в виде симпозиума продолжение этого симпозиума в виде определенных форумов будут продолжены. С удовольствием я хочу предоставить слово министру культуры Республики Татарстан Аюповой и Раде Хофизьянуне. Пожалуйста. Можно вот так. Так. Да. Эр -эр -талер, Добрый день, доброе утро. Эм, действительно, я. Не могла не заехать сегодня и не поприветствовать своих коллег с очень важным, на мой взгляд, процессом, процессом осмысления. Дело в том, что так получилось, что в последнее время все-таки у нас образование в стране, оно в большей степени сводилось на систему приобретения знаний. И вот такие форумы, как сегодняшние, это действительно когда э, вы делаете определенные выводы уже из полученного объема информации, из полученного объема знаний, поскольку, э, наверное, этот год, он особенно удобен для переосмысления значимости событий э, 300-летней давности, 350-летней давности. Вы знаете, что этот год юбилейный и в контексте... Э, самого рождения Петра Великого и в контексте тех реформ, которые были им реализованы, мне кажется, очень многие страницы истории еще в какой-то степени недооценены. Я буквально на прошлой неделе была в Питере, в Санкт-Петербурге, наверное, любимом детище Петра Великого в Константиновском дворце, где проходила проходили мероприятия, посвященные 30-летию создания Демидовского фонда, и анализировался вклад династии Демидовых также в историю развития России. Вы знаете, что Демидов тоже во многом был с подвижником Петра Великого, и очень многие реформы, они в том числе, как бы, носят и след его имени, но мне хотелось бы сказать о другом, о том, что на самом деле многие из институций, которые сегодня действуют в стране, они направлены на то, чтобы э, воссоздать, возродить не столько... Э, не столько побудить людей к изучению, может быть, истории того периода, сколько возродить те социальные институции, которые были много веков назад, много лет назад заложены. Поэтому мне кажется, что сегодня очень важно, если мы говорим о самом названии Петр Великий и имперский опыт России в контексте мировой истории на плечах гигантов, мне кажется, что очень важно, чтобы вот этим... Этот взгляд он был сфокусирован не столько на скажем, построении государства, хотя это тоже не менее важно, сколько может быть в контексте дня сегодняшнего проанализировать те социальные институты, которые были зарождены, зарождены в тот период, и которые, возможно, требуют сегодня перерождения и э, реновации. И вот эта тема, которая мне очень... Это я могу объяснить. Вот, смотрите, вот, например, не секрет, что как раз во время визита Петра Великого в Бугарда стал вопрос в том числе о сохранении объектов культурного наследия и формируется институция сохранения памяти, сохранения материальных объектов культурного наследия. Как она реализуется сегодня? Есть ли у нас ошибки? Что, может быть, мы делаем не так? Может быть, напротив, да, что-то мы делаем излишне рьянно, и, может быть, где-то нам нужен иной, да, иная практика. Или, например, система, система образования, да, которая действительно в XVIII веке, это система... Она распространяется на всю страну и фактически выстраивается талантопроводящая система в какой-то степени. Да, это, может быть, не было в годы правления Петра, Петра Великого, это было сделано позже, но, тем не менее, в любом случае это было реализовано в масштабах всей страны. Может быть, эта система, система поиска и продвижения талантов также... Может быть, какой-то позитивный опыт заимствован нашим историческим прошлым и, соответственно, имплементирован в современный мир. К чему я это все говорю? Нельзя к истории, нельзя к исторической науке относиться исключительно как к делам давно минувших дней. Поскольку будущее, если мы не будем его оценивать с точки зрения исторической ретроспективы, да, с точки зрения нашего исторического опыта, мы можем наделать колоссальное количество ошибок. Именно к этому я вас и призываю. Я вас призываю к тому, чтобы вы в рамках вот этих трех дней, в рамках трех дней конференции, чтобы вы, может быть, внесли бы даже какие-то инициативы в части будущего, будущих социальных институций и в, в Российской Федерации. И со своей стороны мы готовы выступить в пилотной площадке для каких-то институций, связанных, например, с гуманитарной сферой и с культурой в частности. Спасибо огромное и удачи вам всем. Спасибо. Спасибо, Ирата Хвизианна. Я хотел... Зачитать слова приветствия от Ларины Петровны Репетной, это член-корреспондент Российской Академии Наук, Институт общей истории. Она, к сожалению, приболела, не смогла приехать. Сегодня в очередной раз распахнул слова свои двери и собрал в Александровском зале и в интернет-аудитории своих гостей Казанский федеральный университет. Собрал на мероприятие, которое его организаторы, прежде всего, Институт международных Отношения к ФУ поименовали научным симпозиумом». Полагая, основания для этого есть прежде всего масштабность замысла, посвящая мероприятие 305-летию со дня рождения Петра I и 1000 летию принятия ислама в Олжской Булгарии, организаторы вынесли на обсуждение комплекс вопросов, связанных к темой истории и роли мировых империй в судьбах цивилизаций, придав, что, естественно, приоритет обсуждению имперского опыта России. Судя по сформированной программе, научное сообщество признало актуальность и научную значимость темы истории империи как ключевой и для истории знания, и для осмысления современности, и для определения тенденций развития мира. Я вижу в этом отражение ряда традиций. Во-первых, традиции внимания отечественной науки к проблемам истории государственной власти, ее форм, институтов, механизмов развития восходящих к наследию Карамзина, Грановского, Чечерина, Кореева и других. Во-вторых, традиция связана с особым вкладом отечественных мыслителей, в том числе и ученых Казанского университета, в историческое изучение и философское осмысление истории империи от империи Александра Македонского до империи Нового времени. Но особо и прежде всего Российской империи, судеб народов ее населяющих. Значимость работе форума придает то, что обсуждаемые проблемы влияют на формирование исторического сознания, возрождает интерес к имперской проблематике и, очевидно, на осмысление опыта российской государственности на разных этапах ее истории. Убеждена, что научный форум осуществит поставленные задачи, будет способствовать решению поставленных научных проблем – а также судя по широкой географии представленных в программе вузов и академических учреждений внесет свою лепту в формирование того поколения молодых исследователей, кому нести эстафету познаний в 21 веке. Желаю всем участникам конференции успешной и плодотворной работы. Репина, член корреспондент Российской Академии Наук, президент Российского общества интеллектуальной истории, профессор. Слово для приветствия предоставляется Лабутиной Татьяне Леонидовне, профессору, доктору исторических наук, института всеобщей истории Российской академии наук. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, ну прежде всего я хотела бы заметить, что последнее время Активизировался интерес, в том числе не только в обществе, но и среди ученых, именно к отечественной истории, к российской истории. И не случайно, поэтому Институт всеобщей истории также активно включился и начинает проводить всевозможные мероприятия, посвященные вот этому юбилею Петра Великого, и активно участвует в тех конференциях, которые отмечают эту дату. Ну, среди них первый, наверное, еще в прошлом году начал отмечать институт, институт МГИМО, затем уже пошла и Институт российской истории Академии наук, и вот, вот данная конференция, еще ряд мероприятий, и вот в 10 октября состоится второй исторический форум в Санкт-Петербурге, где также будет активно обсуждаться проблемы, связанные с историей империи, Российской империи, и ряд других тем. Но я хотела бы остановиться вот на одном моменте вот той обширной программы, которая представлена в этом интересном мероприятии, как сегодня, в этом симпозиуме. Вот здесь появилась совершенно новая часть симпозиума – это англовеческая секция. Надо сказать, что англоведение, вот я являюсь вице-президентом Ассоциации британских исследований, это наша общественная организация в Институте всеобщей истории, насчитывает уже, наверное, более чем четверть века. И очень тесно сотрудничает наша ассоциация со всеми университетами которых есть специалисты, изучающие историю Великобритании, а таких очень-очень много. И у нас уже за последние годы, даже десятилетия, образовалось несколько таких центров. Это вот, сам, помимо Института всеобщей истории, это Санкт-Петербургский университет, это Ярославский педагогический университет, это Рязанский государственный университет. То есть там, где проводятся практически ежегодно мероприятия, международные конференции, где собираются исследователи, которых интересует история, культура, политика Великобритании на протяжении многих и многих столетий. И вот очень отрадно видеть, что вот и в вашем Казанском университете наконец-то образовалась вот секция, которая, я уверена, перерастет уже в центр под руководством Римы Валеевой, Римы Рфел Хакимовой. И мне хотелось бы пожелать, чтобы это было успешное начинание, потому что для этого есть все основания. И то, что такое уникальное местоположение, здесь уже и в отличие от Москвы и Петербурга, здесь, можно сказать, уже на стыке с Востоком. И вполне возможно найти свое место, оригинальное место, которое вот конференции будут привлекать внимание многих исследователей, не только контактов с Великобританией, Россией и других стран Запада, но и восточных стран. И я считаю, что для этого есть большие перспективы, и я хочу пожелать Риме Рафаевны больших-больших успехов, и надеюсь, у нее найдутся единомышленники среди не только преподавателей, но и студентов, и аспирантов которые смогут вот, действительно поднять и вот это дело большое и важное. Желаю всем успехов и надеюсь, что это мероприятие сегодняшнее будет удачным. Спасибо. Спасибо, Татьяна Леонидовна. Я хотел также передать слова приветствия от директора Института международных отношений. Ромира Виловича в настоящее время в отпуске. Но вот подсоединился, правда, связь очень неустойчивая. И хочу, прежде всего, от его имени подчеркнуть, что вот тема, которую мы обсуждали достаточно длительное время, вот, скажем, вместе с профессорами Высшей школы исторических наук всемирного культурного наследия, у нас есть специалисты, которые занимаются темой империологии. Подняли всю ту литературу, которая имеется на сегодняшний день. И, естественно, выбрать вот то направление, ту нишу, которая для нас интересна, для Казанского университета, было достаточно важным. На самом деле, мы сами являемся участниками империи. Мы, скажем, я имею в виду территории Татарстана, наш регион входил состав Великой империи Золотой Орды, которая просуществовала здесь в XIII-XV веке, которая, по сути, соединила Запад и Восток, вся Средняя Азия, Казахстан и, соответственно, вот те территории России, которые входят, они являлись частью России. У нас так иногда даже шутку историки обсуждают, что, по сути, Российская империя – это продолжение традиции Золотой Орды. Ну и, естественно, поскольку мы с вами историки, вот ту традицию, которая идет, скажем, с империи Александра Македонского, на самом деле Греция, да, Македония, человек, который двинулся куда? На восток, на восток, создал огромную империю, объединив потенциал разных народов, и, естественно, что... Это во многом было связано и с тем направлением антиковедений, которое, по сути, распространило. Эллинизм – это явление, которое, в общем-то, начало активно распространяться в период империи Александра Македонского. Я мог бы дальше привести эти примеры. Мы с вами об этом будем говорить. У нас намечена очень большая, большая программа. В рамках будут проводиться секции – три секции, кроме того, круглый стол, и я очень рад, что наши коллеги, которые будут принимать участие, они активно откликнулись. И, видите, хотя сегодня погода дождливая, но, говорят, дождь – это всегда к счастью. Вот когда я поступал на первый курс, поступил в Казанский государственный университет, я пошел 1 сентября на учебу, и вы знаете, что было – дождь. Видите, уже прошло с этого времени 50 лет. Я такой молодой. И тем не менее, дождь – это всегда к счастью. Я, дам, я думаю, что в том числе, наверное, вот для той темы, темы империи и цивилизации, которую мы будем разворачивать в Казанском университете, тоже счастливые предзнаменования. Вы увидите, что скоро появится дождь. Мы завтра, надеюсь, увидим, если Аллах нам определит, и тогда конференция продолжит свою работу. А, на этом слова приветствия мы заканчиваем и переходим к пленарной части нашего выступления. Если вы позволите, мы и Раду Ховезьянну... Да, ее да. надо, а я пойду провожу. И я хочу предоставить слово двум ведущим, Эдуард Валерьевичу и... Ибнее его, госпожа Имбнее, Гузель Вазе, я помню. Спасибо. Пожалуйста.